Круто. А еще мог тоже хозяева. Оригинальный. Ладно. А вы фейки. Хорошо. У нас никнейм украли и даже не извинились. Тогда если вы хозяева, то докажите и ну, типа, съебитесь за секунд пять отсюда. Извиняюсь. Но.